Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Магивара И добро пожаловать в новое видео Сегодня мы будем проходить Бравл Пас до конца То есть мне необходимо будет а, Выполнить одно единственное задание на, Играть снова На ваших глазах вы сейчас увидите все И также 70 уровень мы откроем Где? Магмовая Мэнди, просто вау скинчик Нас ожидает Также другие награды откроем Когда сейчас сделаем это испытание Так что обязательно прожимай свой лайкосик царский прям тут же, чтобы я выиграл точно и сделал испытание также подпишись на канал, я стараюсь и жду, не дождусь тысячи подписчиков, так что вперед с песней, взял кстати он 850 трофеев специально против танков так, у меня стул здесь уже с ультой. Так, отлично. На что он надеялся, я не понимаю. Вблизи против вольта здесь просто бесполезно. Никогда так не делайте. А, ведь у вольта разовый урон, а у Сту нет. Поэтому у меня тычки быстрее и мощнее. Так вот она Шелли. Ее будем преследовать всю катку, я думаю. Потому что справа Вольт гриф. А, я понял. Грифа закрысили. Смотрите, как огрызается Шелли Думает, что сейчас выиграет нас Ну, не тут-то было Я так просто себя не отдам Байтим, байтим ее Лично у него мало ХП Пытаюсь забайтить ее на ультал, Что-то не ультует Так, ну давайте У нее нет аптечки Да, все идеально Он даже просто урон 1200 маленький наносит Это не особо сильно Четыре игрока остается Где-то здесь был прямо? Вот он его тоже надо бы забрать. А у него ульта есть. Ой, это я зря. Ну это, походу, да, это, походу, луз. Там еще два вольта. Ну ладно, давайте еще среднюю, последнюю каточку. Мы, главное, нажимали играть снова. Поэтому задание мы уже выполнили. Осталось только победить. Прям для красоты. Чем мы сейчас и сделаем 100%, я уверен в этом. Так, Булл, иди отсюда. Мы баночку забираем. Еще и Шелли, прям халява здесь. 300 хп остается. Ой, хорошо, мы забираем просто на краешке. Ой, ходит, посмотрите, баранчики. Блин, еще интернет лагает. Смотрите, сейчас стадом. Мы сейчас просто их так накажем. Все, полетел. Минус Эль Прима. Это что, Булл, огрызаешься? Так умный сам. Ну, давай, иди сюда, один-один. Попробуй сыграть со мной. Че, убегаешь? Ну все, там его Шелли поджимают, убивают сразу же. Так, опережаем Шелли. Бамс, минус Шелли. Он еще и замораживает другую Шелли. Идеально, просто по три косаря наносим урона. У меня просто два кила за секунду. И... Кто последний враг, интересно? А. <с -2> еще интернет. Ну ладно, отдали топ-1 в альту специально. Я ему реально так хотел сделать. Получаем 9 трофеев. Кстати говоря, посмотрите, какое красивое число у меня трофеев. Это рекорд вроде бы 51 500 кубков. Красотища. И, наконец-таки, получаем 70 уровень. Сейчас мы соберем все награды. Вот, долгожданный момент. Здесь я, в принципе, больше ну, собирать тут. Кроме очков силы монет нету. Ну, самое главное, это скин магмовая Мэнди. Так что она сейчас залетает прям к нам на основу. Пэм! Просто какой красотивый, красотующий скин. На ведьму похоже, честно говоря, с этой метлой. Или что это? Давайте сразу же примерим этот скин на нашей Мэнди. Она у меня есть, естественно. Я ее не аппл даже особо. Прикольно. Ну и давайте сразу соберем награды. Тут у меня есть набор значков где-то. Да, вот он. Давайте откроем его. Открыто. пенни пенни фэн эпического качества. Капец, как он так выпал. Мне впервые такой реально выпадает. Обалдеть, ребята. Мне сегодня прям везет. И давайте набор значков чуть-чуть попозже. Давайте все награды, которые монетки тут, очки силы соберем. А, что по прокачке моей на основе? Я все вкачал до 11 силы, мне осталось только поднабрать герсов, а, то есть этих снаряжения на всех бравлеров. Мне нужны монетки. А очки силы особо не нужны, потому что а, бравлеров новых нет, тратить их и прокачивать некого. Так что мне остается только герсы. По прокачке я просто уже, ну, как говорится, прошел игру. И изи. Давайте набрать очков. значков, Пока. Поков, справа тусаньте. Ну, такое. Зеленый. Значок это не особо. камельфо. И что у нас? Получается по правилам, да, вот видите, все 11 уровня. Остается только герсы там каждому подкупить. И вот этот красивый значок эпического качества. Веу. Просто класс. За это лайкосик и подписочку. Ну а если тебе понравился видос, то пиши какой-нибудь комментарий. И всем удачи, всем пока-пока.